Как обычно, скажу, что все, кто хотят попасть на мои стримы, пообщаться со мной, добро пожаловать! Стримлю я теперь только на Твиче, сейчас я, правда, отдыхаю, но как только приеду, стримы начнутся, поэтому ссылочка на Твич будет находиться в описании, кому интересно, подписывайтесь, это огромная для меня поддержка. Приятного просмотра, мы начинаем! Всем привет, с вами лысый прищ ютуба На балике 70 тысяч Сразу скажу, что будет прикрепленным комментарии промик на вот этот барабан бонусов Бесплатно сможете прокрутить и ссылочка на сайт Потому что появлению этому ролику Пособствуют админы, без них Ролика бы не было, огромное им спасибо Сразу залетаем в эвент Мы, кстати, на третьем месте, можно 75к забрать Неплохо, экстрим ушел куда-то в небытие У нас 71 тысяча пуль, сразу покупаем Самое вот это дорогое удовольствие 7 раз можем купить и один отмерить Это своеобразные фрики ну, вот, честно, выпадает с них, ну, так себе Типа, дай 7000 Ну, блин, кейс один такой По факту, от тысяч депа, но сегодня неплохо Ой, 16000, тысяч сегодня прямо отлично Слушай, мне нравится И вот, кстати, много человек говорят, что Ой, у тебя тут подкрутка и так далее Блин, но я, как бы, оставляю ссылку, да Говорю, что без админов бы ролика не было И я вам могу сказать честно Вот чего-чего, а подкрутки у человека тут нет То есть, мне не ставят какие-то, кстати, 122000 Это, бля Здравствуйте, сегодня кейс Вот это за 100K. Ну и вот, многие народу говорят, типа, у тебя подкрутка Многие народу, ёбаный придурок Многие люди говорят, что у тебя подкрутка Но, ребят, я два кейса открывал И, по-моему, ни один из этих кейсов не окупился О какой подкрутке может идти речь? Ну, реально, я не понимаю Логику хода ваших мыслей Кстати, бабочка ультрафиолет Но, действительно, была бы подкрутка, мне бы уже давно Упал power там, титан наклейка И так далее. Такого не происходит, поэтому Ну, ребят, вы ошибаетесь и очень сильно. И, кстати, что еще хочу сказать. Много народу просят: Человек, э, сними ролик по КБшке. Давайте, если на этот ролик наберет 2000 лайков, снимем КБ без проблем, опять же, когда я вернусь с отдыха. Тем временем мы открываем взрывной кейс. Один кейс 3516. Мы, знаешь, зацик... Неплохо, кстати! Мы как-то зациклились на одном вот этом сувенирном кейсе. Но оно и понятно. Я хочу выбить наклейку. И, кстати, огромное спасибо мне в комментариях написали. Да, я читаю комментарии, что только голографически Наклейки стоят прям бешеных бабок power вот такие, ну типа 200-300 тысяч Но все равно хочется Это выбить и я просто Таких кейсов такого состава не видел И поэтому, да, я хочу это выбить, но Про то... Так, слушай, он нас отмазывает за все прошлые прогулы этих уроков. Ну давай, пауэр тогда. Хорошо. Ну вот видишь, сегодня выпал первый раз реально годный скин. До этого сколько раз мы этот сувенирный открывали? Бля, я опять близко к наклейкам. Вы говорите типа, ай человек подкрутка. Ну слушай, первый раз за сегодня кейс X2 только сделал, но нам нужна наклейка. И опять она была бля близко. Ну, вот можно было как-то вот ну чуть-чуть, чуть-чуть долететь. 47 тысяч. Ну, ладно, это еще кейс. Я хотел по другим кейсам пройтись, но этот сувенирный кейс, я извиняюсь, сука, но он меня не отпускает. Кстати, огненный змей, но ну, нет, это не стоимость кейса, это дешевле 54к. Ладно, немного нас этот сувенирный кейс отпустил, попустил. Кстати, мы на третьем месте, ничего не поменялось. Но вот все-таки, знаешь, такая заветная цель выбить эту наклейку. Хочется сегодня пройтись еще по дорогим кейсам, вот, например, перч перчаточный. Я, по-моему, вообще его ни разу не открывал. Давай тоже посмотрим, что как дропается. Кстати, кейс, бля, неплохо! Неплохо Неп... Ну тут ладно кейс реально не... нифига не дешевый То есть относительно того же на живого, он очень дорогой И вот были мысли у меня его покрутить сделать отдельный по нему ролик Ну потому что тут может дропнуться что эх, эх ну сейчас как бы ладно обманули нас немного Ничего интересного не упало Ну все тут минус бабки Блин Ну хотелось в ролике я продал Вой Блять Ну хотелось эту наклейку уже выбить Да Вой, да круто, но все ж таки стоит цель говнище все-таки стоит Стоит цель э, выбить уже Уйбой Повар. Ну, даже не Уйбой Повар, а даже самый Титан. Любую уже наклейку. Реально стоит цель. Градиент, кстати, это 70 тысяч, может быть. Потому что были такие перчи, даже 80. А, блядь, 14. Ну да, все зависит от качества. Ну и у нас цель наклейка, я к ней иду. Я реально хочу ее выбить, потому что такого я на Ютубе еще не видел. Ну, мало того, что на Ютубе еще и кейса. На других сайтах подобного не было. Поэтому хочется мне эту наклейку. 55К, кстати. Поэтому я сегодня сделаю все возможное. Чтобы нафармить еще денег и открыть еще такой кейс. Да, возможно, вой стоил бы равносильно э, этой наклейке, но цель именно забрать наклейку. И я... У меня есть цели, я к ней еду, пацаны. Вопросов тут ко мне не должно. У вас быть никаких окуп кейса почти был бы. Я не разбираюсь в прайсах перчаток. И это, наверное, самое обидное из всего. То есть, ну я вот... В чем? В чем? Это неплохо. Да бля, в чем в чем а в прайсах перчаток? Я вообще, типа, не, не бум ни не алё ни фига. Ну вот, ну не знаю почему. Знаете, типа кровавое кемоно какое-нибудь, да, дорого, но если это не те, которые нам уже дропались. Амфибии, я, я перепутал амфибии с градиентом. Вот амфибии у меня были. Они стоили в районе 70. А, не 40, ну сейчас не 70. А подожди, 70 тысяч не стоит. Да, все правильно. Что-то я ушел в какую-то другую сторону. Ну, блин, ну куда ты Бля, это говно. Это говно, это кал. А, извиняюсь, ладно. Ну вот, ну не могу я, я не знаю, почему. Вроде говнище какое-то. Почему так дешево? Ой, почему точнее так дорого они стоят? Э, вот это, вот это кал. Это же кал? Нет, скажите еще, что это миллионы денег стоят. Я еще упаду здесь. Ну да, здесь говнище. 13 тысяч остается. Надо как-то улучшать наше положение. Ну все-таки давай взрывной. Блин, раньше у Гагодеропа было больше дорогих кейсов. Окей, ну давай взрывной будем пробовать Кейс 3000, нифига не дешево, Может чё годная нож, бля Я реально подумал, нож выпадет ну, ладно, 7К неплохо, в целом 16 тысяч Потратили мы, да блин, мы потратили Даже меньше, <laughs> нормально Азимов Блин, ну кал, кал, кал, нож какой-нибудь здесь нужен Бля, ну электрический 7К Окей, 10 тысяч, понял Ну реально нужно как-то улучшить положение Как это сделать? Может только через апгрейд Если, ну, и то не факт Кал опять, бля Самое прикольное все-таки вой. Может, сейчас напишите, нужно было оставить. Бля, есть цель наклейка, я к ней иду. wild fire неплохо. Вот это нормально, кстати. 13 тысяч. Почти на 10 кейсов хватает. А что вообще? А, ну я даже просто содержание кейса, я уже, знаешь, привык. Если кейс дорогой, то в теории он может купить. Неплохо, кстати, калаш может стоить так же денег. 9к, нормально. Ну, это, это уже, это уже почти 5 кейсов. Я почему-то привык, ну, по как почему? Я привык, что на сайте можно по 10 крутить, только по 5. Азимов неплохо Улей, улей 2000, ну нормально, все, это 5 кейсов 19 тысяч остается, вообще хорошо В целом гуд, идем Если сейчас еще какие-нибудь ножики надропаются Но ну, нет, это помойка Пера... Вот неплохо, дигл хорошо, 4К, ну мало, ладно 15 тысяч 18 есть, можно все-таки себя попробовать И тот же самый закаленный в боях открыть Ну типа синие черепата гуд выбить, да? Премиум кейс, давай Я на сувенирном обосрался, может Спиралька Спиралька, ёпты, окей По 12 тысяч, извиняюсь, я уж что-то Гундеть тут начал, не, нормально, такой ход Такой ход мне определенно По нраву. бля, SG Говнище, SG говнище, 9к может максимум Стоит, сколько он, 4000 Давай фастиком попробуем уже все-таки Понять, какая у нас сегодня Концовка-то видоса, мы откроем Хотя бы еще один сувенирный Ну, мне почему-то кажется уже, что Кровавый спорт, ну да, такими темпами Нифига мы не откроем, он меня начал прям Жестко брить, подтвержден убийство, это еще более Менее. дикий запад ну давай дикий запад откроем ну раз на то пошла уже движуха давай дикий запад долбанем неплохо кстати хорошо говно говно неплохо десяточка с дикого запада есть давай фастиком еще пять штук долбанем ну бля говно а если а если а может окупит а, а если а может нож Ой, не, ой, ой, хорошо, вот это гуд. 12 тысяч, у нас, знаешь, по двум кейсам ходим. Ладно, магически, вот что-то подобное сегодня не крутили. Испытаю удачу, открой кейсы 4 тысячи. Ну что, дорогая, удача, слушай! А вот это, а вот это хорошо! Еще и буст к балику. Вот можно было бы сразу несколько вот таких кейсов открывать? Бля, я не знал, я, не, я знал, мне дропалось так. А, а. А кейс-то... А кейс неплохой. все, А кейс хороший. Подожди. Никто не знает список. А тут по несколько скинов может дропаться. Так, стоимость кейса постоянно меняется. Никто не знает список. А... <в public Risk> Нигде не написано, что может за один раз несколько скинов. Это классно. Выпадать. Давай-ка вот эту историю откроем. Тоже недешевый кейс. Лишь бы он меня сейчас сливать не начал, потому что, ну, вот этот мистический кейс меня очень хорошо бустанул. И сейчас может все пойти в обратную сторону. Ладно, поношенный кейс давай. Накопили на фармиле. не, ну если мы дойдем Еще до сувенирного, это будет шикарно Но я в это почему-то не верю Я оптимист, блин Вулканчик, статрековский прямо с завода Давай, 2000 сейчас даст, чекай 18, неплохо, кстати, ну действительно неплохо Могло было быть 2, 3, там 4 тысячи. ну короче, поняли, да, риторику мысли так, а вот это уже, вот это уже по-другому со мной заговорили. На моем языке, понятно. Ну давай, вот, блин, опять опять этот взрывной кейс. Я сейчас скажут: а надоел с этим взрывным кейсом. Кейс недешевый, я в него верю. Начнем с этого. Этим же и закончим. Это мой канал, что хочу в конце концов. Как точнее хочу, так проигрываю деньги. Ну ладно, давай два еще. Может, что дропнется? Ну, 9к неплохо. 11, Но он держит нас, откровенно говоря, на одном балике, Ну, то есть 12. 000. Смотри, 14 тысяч рублей, открываем, да, 5 кейсов не хватает. Нужен какой-то нож, прямо нужен какой-то экстра бал, это ли кейс, что-то по типу вот такого. Но пока никакого экстра балла нет, и только вот 6000 здравствуй. Бля, но мы не опускаем руки и идем до сувенирного кейса. Главное, чтобы не опустился мужской половой орган. В остальном, ладно, в остальном переживем. Бля, ну, сказка. Понятно. Да, еще какой-нибудь кал. Дань уважения, понятно. А, 3 000, извиняюсь, это более или менее. Нам нужен нож. Ну, то есть, тысяч рублей. Ну, давай из этого сделаем три. А, нужно кейс открыть. Понял, принял. Ну, давай вот с девкой долбанем. Почему нет? Апгрейд, пульс, пульс, пульс, пульс, пульс. Сделаем тысячу рублев. Ой, тысячу. Давай две пятьсот сделаем. Уже либо даст, либо нет. Но в теории должно. слита было много. А даже можно было кейс не открывать. Даст, чекай. Очень много слита, Он даст. Это, это прям сто процентов инфа. Да, изи, изи. Изи зачитал. Ну, давай будем на апгрейдах. Нет, я просто не вижу других вариантов. Уже предвижу комментарии. Ой! Слил вой я я эти кейсы открываю ради одного, ради наклейки. Я это в каждом ролике говорил. Поэтому тут, я думаю, не нужно меня гнобить. У меня есть цель, я хочу ее воплотить в реальность. Кстати, мы 5000 сделали. Давай пойдем на апгрейдах. Ну, просто уже знаешь. Но ну, реально, я не верю в то, что можно еще как-то бустануть. Ну, даже давай 9500 поставим. Пробуем 9500. Ну, шанс. 1,9 коэффициент, 47%. Но в любом случае, я хочу еще это сделать. Давай так, напиши в комментах вообще, стоит ли продолжать пробовать выбивать эти наклейки, а где кейс-то, Вот эти вот истории. Или все-таки хотите КБ? Напишите, пожалуйста, для меня это очень важно, чтобы понимать, что для вас сделать. И я вам за это буду безумно благодарен. А вообще ролики по Кагадроп нравятся. Выдают балик, выбил, выводи, не вывел, иди в жопу. Ну, то есть мне нравится эта тема, и я вообще это все люблю. Всем огромное спасибо, в описании в Twitch в прикрепе будет промокод халявный на барабан. Забирайте, пользуйтесь, ставьте, главное, лайки и подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь, с вами был Чела, Вет, до новых встреч, увидимся. Продолжение